Всем привет, с вами Макс Репьев, мы с вами находимся на Бали и сегодня я хочу познакомить вас с комплексом апартаментов, которые вы можете приобрести для себя, для инвестиций, для перепродажи и расположился он в районе Чингу. Сначала мы с вами посмотрим комплекс через презентацию, посмотрим основные моменты, основные концепции. Далее мы с вами доедем до океана, я покажу вам какие пляжи здесь встречаются, а после этого мы с вами доедем до самого комплекса и посмотрим его в размере.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 Начинаем с презентации и двигаемся по порядку. Значит, комплекс у нас называется The Umolastic Signature и это комплекс апартаментов премиум-класса, который расположился в локации Чингу. Чингу на сегодняшний день – это локация, которая вмещает в себя огромное количество пляжных клубов, огромное количество концептуальных кафе и ресторанов, и также здесь собирается Действительно хорошие, интересные люди с вот этим вот балийским вайбом. Мы с вами на презентации видим, как будет выглядеть сам комплекс. И он на сегодняшний день уже скелет сделан, шоурум там сделан. Мы это с вами все посмотрим и давайте посмотрим его более детально. То есть вся необходимая инфраструктура для жизни у нас в комплексе будет. Панорамный вид на океаны и вулканы тоже. Современный дизайн, максимальное удобство для постоянного или краткосрочного проживания. Смарт-технологии в виде умного дома. Все это находится в Умалосе, и комплекс расположен в действительно очень интересным и очень живописном месте. Давайте, наверное, поподробнее. Мы с вами прилетаем изначально в Донпасар. Вот здесь вот у нас самолетиком отмечено, куда мы приземляемся. Ачингу у нас находится примерно в 12, может быть, километров от аэропорта. Ехать примерно минут 30-40 в зависимости от загруженности трафика можно, конечно, и больше, можно и сильно меньше. Опять, опять же, зависит все, в какое время вы прилетите. И вот здесь у нас более детальное понимание, где располагается сам комплекс. Но есть и следующая картинка с дрона. Значит, комплекс располагается вот здесь вот в центре. 1300 метров у нас идти до пляжа. Здесь у нас также есть Чингу комьюнити скул, Финнс Рекреэйшн Клаб, пляж Бирава, Симиньяк и Бату Белик Бич. Пляж, где, кстати, очень крутые закаты. Комплекс сам находится еще раз вот здесь. Также здесь еще есть рисовые террасы, то есть виды действительно хорошие. Это основные виды лумус, и как вы видите, что здесь действительно много зелени, ну, в принципе, как и на всем Бали. То есть атмосфера, вайп, вот это вот кокосики, это конечно, это, конечно, очень замечательно. То есть в любом кафе, куда ты приезжаешь, вот сразу раз его, засадил этот кокосик, и все. Потрясающие закаты просто с видами на вулкан. То есть вы приходите или смотрите его с комплекса, с крыши, там будет эксплуатируемая кровля, и вот такие вот огромное солнце. Вот такие потрясающие цвета и много зелени, и это все можно будет наблюдать именно отсюда. Но мы сейчас с вами поговорим еще про территорию, которая встречается у нас рядом. То есть с чем вы будете сталкиваться именно в повседневной жизни, там, в магазины ходить, на пляже ходить, в школу и так далее. Сначала мы с вами говорим именно про удобство самой жизни. Супермаркет это 50 метров, он небольшой. Банкомат 50 метров для снятия наличных. Продажа фруктов и овощей 1 минута, аренда байков 1 минута, спа и балийский массаж также 1 минута, медицинский центр 1,5 минуты, детский садик 2 минуты, интернациональная школа 3, и торговый центр Таморы Сквер 3 минуты. Дальше, сам по себе чингу вообще и ум... Блядь. Почему у меня сохнет это... Далее по соседству далее, далее, по, блять, далее, по, соседству у нас расположены в пешей именно доступности действительно хорошие рестораны с разными кухнями мира. То есть, есть итальянская, есть французская, есть русская вот, уша. Вы, в принципе, можете вот это вот сейчас сделать себе скрин и посетить эти заведения самостоятельно. То есть, здесь есть и круассаны, есть и кондитерские. То есть, все, пожалуйста, находится пешей доступности. Вот еще один слайд также с индийской, японской, греческой кухней. То есть, все это находится в пешей доступности. Пожалуйста, можете посетить, но лучше, конечно, пользоваться транспортом, то есть, без всяких проблем. И здесь вот у нас представлен вот такой слайд, значит, с девчонками, которые радуются, что они посетили эти заведения. Но вы присмотритесь именно не на девчонок, они, конечно, симпатичные, а именно на задний фон. То есть, какого формата заведения, какие интерьеры здесь встречаются. То есть Реально очень много заведений в Чингу, которые очень концептуальные, поэтому их можно посетить, пофоткаться просто там, но в них приятно находиться и приятно трапезничать. Также рядом находятся пляжные заведения, это пляжные клабы, это Тропикола, Финс, Кафе Дельмар, Мар, Ла Бриза, Олд Мэнс и Потейто Хэд. Здесь у нас вот представлена значит, атмосфера в этом, тут закаты, закады, голубая водичка, снова голубая закаты, закаты, пальма и очень много красивых, современных и успешных людей, которые живут на Бале, с которыми вы можете познакомиться, если вы арендуете недвижимость, владеете ей и живете, или получаете пассивный доход с тех, кто вот в этих вот пляжных клубах находится. Также есть спортивные развлечения, это теннисный корт, аквапарк, большой спортивно-развлекательный комплекс. Фитнес-центр, но он, кстати, будет еще и внутри самого здания, мы до него дойдем. Лучшие серфинг-споты 5 минут, и там действительно хорошие волны, причем как для начинающих, так и уже для более опытных ребят. Комплекс располагается вблизи трех колоритных пляжей. Это Бату-Белик, где можно встречать хорошие закаты. Пляж Бирава, это один из лучших серфинг-спотов. Наверное, знаете, такой больше для начинающих. И Бату-Балонг – это пляж также серфинг-спота, но чуть-чуть. На мой взгляд, посложнее. Ребята, которые сейчас занимаются серфингом, конечно, могут меня поправить, потому что я не серфингист, я не знаю как это все, где сложнее, а где это. Но все хочу попробовать. Я думаю, что на эту тему тоже будет видео. Знаешь, вот такие вот у нас картинки, как это все выглядит. Теперь мы с вами поговорим про инвестиции и вообще для чего мы, собственно, рассматриваем эту недвижимость. Правда, данные у нас будут за 2019 год, но они все равно к нам подходят, потому что на сегодняшний день интерес к Бали только усилился. И мы с вами видим, что Чингу входит в топ по инвестиционной привлекательности. Почему? Потому что средняя заполняемость недвижимости в Чингу это от 70%. Не 70%, как у нас многие считают, там где-то это считается хорошим показателем то здесь это от 70%. Сродовой, среднегодовой рост стоимости недвижимости в этом районе это 20%, но в последнее время она стала больше в связи с последними событиями и наплывом сюда огромного количества туристов. А за 4 последних года стоимость земли выросла на 300%. средняя годовая стоимость аренды растет примерно на 15% в год. Количество запросов на покупку недвижимости в Ченгу растет на 30-40% в год, но опять же в последнее время это стало чуть-чуть больше. Теперь мы с вами уже начинаем говорить про саму инфраструктуру комплекса, что в нем будет представлено. Внешне он будет выглядеть замечательно. Действительно красивый, хороший, современный комплекс с действительно большой инфраструктурой внутри. Вот даже отсюда можно с вами посмотреть. Вот здесь вот будет у нас бар, здесь тренажерный зал, там еще будет площадка для йоги, коворкинг центр ресепшн, ну а здесь вот у нас находятся все апартаменты и большой инфинити-пул. Но это мы сейчас с вами все посмотрим. Значит, как это все будет выглядеть внутри? Мы с вами зайдем в шоу апартаменты, и они выглядят точно так же, как на картинке. Это на самом деле один редкий такой случай, когда вот именно полностью скомпонованная картинка, которая есть на рендерах, совпадает с реальностью. Значит, здесь мы видим балкон с Вот такой вот штука, где можно посидеть, несколько вот таких вот э, табуреток, ну можно их так назвать, наверное. Э, большой стеклянный стол, здесь у нас диван, двуспальная кровать и телевизор на вращающейся вот такой трампе. Вот Значит, э, это у нас вид уже с окна. Мы с вами видим входную дверь, здесь небольшая зона кухни, двуспальный вот такой диван, телевизор, опять же, который вращается, здесь у нас спальная зона и там у нас душевая, находится кабина с затемняющимся, кстати, стеклом там. Это у нас вид на спальню. В спальню уже встроенная аудиосистема вот здесь. Она также сформирована. То есть телевизор можно, как я уже говорил, вращать туда-сюда. Это гардеробная зона. И мы, по сути, смотрим от санузла. А санузла у нас как будто бы нет. А, вот он, значит, есть. Но хочу просто сказать, что он с затемняющимся стеклом. Но это мы с вами все посмотрим именно внутри самого апартамента. Это у нас фактура, из чего это все сделано. То есть вот эти моменты мы с вами посмотрим на стройки, то есть фундамент, стены, конструкции и так далее. Нас интересует, что именно по наполнению. То есть потолок это у нас окрашенная гипса, отделка стен это окрас, однородная плитка на полу, двери, древесина и значит, умная стеклянная дверь ванной, про которую я уже сказал. Алюминиевые окна у нас на балконе. Ну и санузлы, в общем, все у нас скомпоновано, и система «Умный дом» будет также стоять. Это двуспальные апартаменты, они уже побольше, и, к сожалению, шоурума нет, но есть полуготовый апартамент, я думаю, что мы тоже с вами в него зайдем, посмотрим. И здесь уже такая большая часть сформирована под э, житье, как говорится, бытие. Значит, большой вот такой вот четырехспальный диван или четырехместный диван правильно будет так назвать уже побольше кухня побольше обеденная зона и вот эти вот все элементы интерьера еще раз значит у нас вид в другую сторону и вообще, на самом деле, вот этот апартамент используется, предполагается, использовать на 6 человек. Но 6 человек это значит, что вы еще и диван будете использовать. На самом деле, как бы мне кажется, это не очень логично, потому что здесь есть две спальни, и вот их нужно эксплуатировать. А это гостиная, она и должна остаться гостиной. То есть я бы, честно говоря, использовал его максимум на 3-4 человек. Но если есть желание, можно и в шестером пожить, то есть спальных мест хватит. Очень эстетичный дизайн, очень красивый, и он реально вот такой, какой на картинках, он такой же и вживую. Вы это все увидите. Вот такие вот виды открываются, такой вот балкон. Вот это место, я, к сожалению, забыл, как называется этот стул. То есть вы на него садитесь, читаете в нем книжку, оно немножко вас так укачивает, успокаивает, и вы вот чувствуете комфорт и расслабление. Это спальня. Двуспальная кровать, здесь, значит, у нас зона гардеробная и также будут санузлы. Это фактура, опять же, все, в принципе, точно так же, как и в однокомнатных апартаментах, вот плитка, мебель и так далее. То есть изначально все это выглядит. Это балкон. Это вот входная группа, большая гостиная и две разнесенные в разные стороны спальни. И, кстати, есть еще место под стиральную машину, я забыл сказать, в однокомнатном апартаменте, мы это с вами посмотрим в шоуруме, что для Бали является редкостью, что здесь в основном используются ландри, и вы приходите туда, даете свои вещи в стирку, вам их стирают, и значит здесь. А здесь у вас можно будет поставить либо какую-то зону для хранения, если вы хотите, либо это у вас будет именно стиральная машинка вот опять же про что я говорил комплектация на 6 человек но честно говоря мне кажется вы можете так использовать но комфортнее будет использовать это все именно в вчетвером панорамный вид вот значит нам здесь слайд говорит но панорамный вид открывается из апартаментов да но есть крыша и мы до нее доберемся и вы увидите почему лучше это все смотреть туда виды рисовые террасы вот так вот вид открывается в реальности то есть, небольшие красивые такие строения. В дальнейшем это все будет устроиться. Опять же, нет никаких высоток. Потрясающие закаты, вулканы. И вот так это все выглядит. Инфраструктура комплекса. Теперь пройдемся по ней. Значит, у нас будет лобби с ресепшеном. То есть, здесь будет встречать, заселять гостей, отвечать на ваши вопросы, которые у вас будут возникать. Все это, пожалуйста, здесь есть. Лаунж-бар. Он находится на открытой территории. Мы с вами сходим. Она еще не сформирована. Но, тем не менее, выйдем, я ее покажу. То есть виды на закат как раз таки оттуда тоже будут открываться. Место потрясающее, но и сформировано, опять же, оно красиво и эстетичное. Опять же, исходя из того, как сделали шоурумы и как сделали здесь рендеры, то будет все действительно красиво. Вот она крыша. Крыша просто произведение искусства, потому что здесь огромное количество сидячих мест. Infinity Pool, место для закара и есть... Часть, где вот на открытом воздухе либо провести презентацию, либо посмотреть какое-то кино. Но ну, главное, что есть такая возможность. И в комплексе, кстати же, еще есть и кинотеатр. Мы тоже до него дойдем. Тренажерный зал на 360 квадратных метров. Полностью современный. Будет использовать современные снаряды, тренажеры. То есть все это можно будет использовать. И место для йоги. Оно находится рядом с тренажерным залом. С ковриками, с удобным покрытием, с хорошими видами, что, в принципе, для йоги и нужно. Бизнес-зона и коворкинг. На сегодняшний день там сидят проектировщики, но будет полностью переделываться именно вот эта зона. И там будет коворкинг-часть с конференц-залами для бизнеса. То есть вы, грубо говоря, можете не находиться в своем номере, а прийти и поработать сюда. И, пожалуйста, это все используйте. И Infinity бассейн на крыше с панорамным видом. Про него я вам тоже рассказал уже. Вот, кстати, кинотеатр, про который я говорил. Опять же, как он будет использоваться, пока непонятно, но я думаю, что для жильцов он, пожалуйста, будет полностью в доступе. Гольф-симулятор. На самом деле на Бали есть полноценные гольф-клубы, но если вы хотите прокачаться или у вас какой-то, может быть, ответственный матч, вы не там встречаетесь с деловым партнером и хотите показать, что вы много чему научились – то у вас, значит, есть гольф-симулятор, вы можете прокачивать здесь свои скиллы, а потом это все применять уже в реальной жизни, то есть тема полезная, пожалуйста, можете это все эксплуатировать. Также дополнительная инфраструктура. Это рестораны, бары, креатив зона, пул-бар, спа-салоны, сауны, детские площадки, тропический сад и коммерческая зона, где что-то будет продаваться. А теперь мы с вами... Теперь мы с вами немножко тут зависит презентация. Поговорим про умный дом. То есть, это первый настоящий умный дом на Бали, господа, вместе с голосовым помощником. То есть, вы можете сказать: открой шторы, закрой шторы, включи свет, выключи свет. То есть, пожалуйста, это все действительно очень удобно. Современные технологии все приходят в нашу жизнь, и с ними становится комфортнее проживать. Пожалуйста, здесь это есть. Также через приложение вы можете пользоваться вот выключать включать плиту отключать кондиционеры выключать свет там да все что угодно вы, в общем с него можете делать тем самым сокращать например какие то коммунальные расходы на электричество и так далее чтобы не нести каких-то дополнительных потерь все это пожалуйста делается через телефон и это делается еще и удаленно вот у нас в принципе слайд что можно сделать открыть и закрыть входную дверь в любом состоянии то есть если она там например не до защелкнулась ее можно до защелкнуть управлять кондиционером открывает закрывая шторы находясь в кровати создавать приватность в ванной комнате про то что затемнение я вам говорил Управлять телевизором, управлять электричеством и контролировать это все удаленно, плюс еще и заниматься кондиционированием. В принципе, также через приложение можно будет заказать еще и еду, например, записаться на спа, заказать клининг, заказать прачку или еще какие-то моменты. Это все будет через приложение, которое создается специально для жильцов. То есть, ваш телефон, это будет ваше все. Ну и также вы этим всем, как я уже сказал, можете э, пользоваться удаленно, то есть не обязательно находиться где-то поблизости, все это работает через интернет. Теперь про управление, значит у нас вот здесь Слайд можете, если захотите, прочитать про историю. Человек, значит, создал компанию Digitals, и она будет этим всем управлять. Если интересно, можете прочитать, но нас, по сути, касается больше цифры. И именно что будет включаться. Значит, система управления комплекса. Входит уборка апартаментов, смена белья, уборка территории комплекса, охрана, поддержание недвижимости, текущий и капитальный ремонт, обеспечение исправной работы во всех системах, Сдача апартаментов в аренду, начисление дохода, уплата налогов, предоставление финансовой отчетности. Но вы при этом можете проживать и столько, сколько хотите. То есть нужно будет выбирать просто окна. Или, например, там, бронировать сразу себе вот надолго, а в остальное время это все сдавать. На самом деле это очень удобно, потому что многие люди, которые занимаются бизнесом, покупают такие апартаменты. И а, некоторых именно отталкивают то, что нельзя в них жить самостоятельно. То есть ты, грубо говоря, купил это как вложение денег, хочешь пользоваться, а тебе дают возможность только сдавать, например, на 28 дней в году. Здесь, пожалуйста, вы можете пользоваться этим сколько угодно. То есть, вот, пожалуйста, вам слайд, где вы проживаете сколько угодно, можете сдавать в аренду и можете сдавать в аренду через управляющую компанию, также самостоятельно. Значит, условия для инвесторов. В чем вообще все это кайфово? Во-первых, это 11-15% чистой доходности в год в среднем. Может и больше, в зависимости от наплыва сезона, от наплыва туристов и так далее. Не имеет расходов на управление содержанием. То есть, если, грубо говоря, так произошло, что вы не сдаете, не получаете доход, то вы, соответственно, ничего и не платите. Вы получаете только чистую прибыль на расчетный счет, вообще любой, где бы вы не находились. Вы видите полную прозрачность, не несете эксплуатационных рисков, вы можете продать, получить точнее обратный выкуп своей недвижимости через 5 лет, но это на самом деле не очень выгодно, потому что за 5 лет недвижимость все-таки подорожает в цене, а здесь вам предлагают ее выкупить именно за те деньги, которые вы в нее вложили. Для кого-то, конечно, эта ситуация, возможно, найдет свое применение, но мне кажется, что логичнее, экономически выгоднее получить с нее пассив, максимум из нее выжать, а потом уже ее как-то реализовать. Доход от аренды. Вы можете, опять же говорю, самостоятельно управлять через собственное приложение Digitals. Оно, само приложение завязано на несколько площадок, на Airbnb, Booking там и так далее. То есть вам нужно просто поставить галочку, что я хочу сдавать квартиру в аренду, а дальше уже ребята этим всем займутся. Либо это сможете сделать через Rental Pool. То есть 70% вы будете получать чистыми. И вот 10% налога. Распределение прибыли происходит котловым методом. И значит прибыль вы получаете раз в 3 месяца. И вот это, наверное, последний слайд. Значит, средняя заполняемость по году это 83%. Размер инвестиций здесь немножечко уже другая цифра. Не 160, а 175 тысяч в год. Тысяч просто долларов, не в год, сори. Значит, у нас средняя стоимость за ночь в аренду. Это 101 доллар, Рой в первый месяц, в первый год, извиняюсь, это 11,6%, Рой на третий год это 18,7%. Расрочка нам предлагается до сентября на сегодняшний день, срок владения недвижимости 43 года. Вы знаете, что на бале недвижимость сдается в основном, она не имеет именно собственности, то есть вы покупаете здесь долгосрочную аренду с возможностью пролонгации. Так вот, как раз 30 лет здесь указана вот эта цифра, это и есть пролонгация. То есть 43 года вы ей пользуетесь и сдаете ее в аренду. 30 лет она у нас дальше может пролонгироваться. Окупаемость 6-7 лет, в принципе, можно даже дойти и до показателя ниже. Опять же, это все нужно, чтобы звезды сошлись. Но будем именно рассчитывать на нее. За 43 года, получается, вы сможете окупить свою недвижимость 8 раз. 8 раз. Средняя чистая прибыль в год. Это 21 тысяча долларов Мы в принципе познакомились с вами С проектом именно на презентации Посмотрели как это все будет выглядеть Основные моменты Основные концепции, инфраструктура и так далее Надеюсь вам понравилось А теперь я предлагаю с вами поехать на пляж Посмотреть как он выглядит И дальше уже отправиться на сам проект Посмотреть его вживую Поехали господа Вообще на Бали сейчас сезон дождей Но вам придется представить Что сейчас на улице солнечно Океан голубого цвета и вот здесь вот ребята на этих волнах в огромном количестве серфят, а здесь загорают приятные девчонки. Это пляж называется Батубелик. И сейчас, конечно, это не самый лучший его вид, потому что, ну, не создается вот этой вот картинки, да. Солнце не светит, ну, потому что вот все затянуло. Но ждать какую-то вот хорошую погоду для того, чтобы снять это видео, ее можно сейчас ждать неделями. И у тебя на 10 минут где-то выскочит солнце, а дальше у тебя будет снова пасмурно. Но при этом на улице тепло, пожалуйста, купаться можно, серфить можно, то есть никаких проблем нет. Волны вот такие создаются. Пляжи песчаные, чистые, замечательные. А вот теперь с этой точки, господа, мы с вами отправляемся туда на объект. Погнали. Мы оказались на крыше здания, и именно здесь будет реализована вот эта крутейшая зона, которую я показывал вам на рендерах. То есть здесь будет бассейн, здесь будут места, где можно будет просто посидеть, здесь будет проектор, где можно будет что-то посмотреть, ну и, конечно, полюбоваться видами, которые на сегодняшний день, к сожалению, отсутствуют. Видно немножечко только океан, видно инфраструктуру Чингу, но, к сожалению, все остальное в облаках и ни вулканов, ничего такого не видно. И вот просто представляете, когда будет солнечно, насколько это все будет играть своими красками. Но что имеем, то имеем. Но тем не менее с инфраструктурой и я сейчас вас познакомлю. И мы именно начинаем с крыши, потому что отсюда будет видно хорошо конструктив, потому что это бетонная поверхность, то есть это не какая-то мягкая кровля, это не какая-то там э, легкая конструкция, это именно капитальное хорошее здание с арматурой, с колоннами, с залитым бетоном. И сейчас мы с вами плавненько-плавненько пойдем вниз, я буду показывать вам, где будут находиться различные площадки, что вообще из себя представляет по конструктиву само здание, ну и будем знакомиться, и потом мы с вами зайдем еще в шоу-рум. Я думаю, что вы вот кайфанете от него. Мы сейчас находимся с вами на последнем этаже, и здесь мы с вами видим конструктив самого здания. То есть здесь уже есть электрика, здесь вот такие вот белые пеноблоки. И по сути, сам по себе каркас здания сделан монолитным и заложен вот такими вот блоками. То есть имеет блочное заполнение. Я сейчас хочу дойти именно до конца коридора. Потому что там будет вот тот самый бар, о который я вам рассказывал. Я сейчас просто хочу показать вам, где он будет находиться и какие виды с него открываются. Мы уже практически дошли. Хочу сказать, что просто по конструктиву здание ничем особо не отличается, как строят, например, в Сочи. И это лаунж-бар, который я тоже показывал вам уже на презентации. То есть здесь будет действительно хорошо и красиво с вот такими потрясающими видами на все то есть здесь будут какие-то стольчики стоять барная стойка, диджей там может быть еще кто-нибудь и вы здесь можете со своей девушкой, с партнером деловым или еще с кем-нибудь просто посидеть, насладиться вот такими видами но конечно пока это еще просто площадка то есть вы здесь ничего готового не увидите а вот под нами будет находиться спортивный зал и студия йоги пойдемте теперь спустимся вниз, покажу ее вам по пути вниз мы уже видим в принципе проглядывающуюся отделку самого здания и она ну, действительно хороших материалов то есть керамогранит и вот на лестницах, пожалуйста он уже лежит также в местах общего пользования вот такая вот сплошная большая плитка и несколько будет лифтов установлено в самом здании мы вот как раз с вами спустились на этаж ниже и я к сожалению не скажу вам где конкретно будет что но значит это именно спортивные зоны то есть где-то здесь будет йога где-то здесь будет спортивный зал, и где-то здесь будет еще какая-то комната для нужд именно спортивных вот таких задач. Ну, то есть, тем не менее, мы имеем с вами действительно большие просторные комнаты, где можно будет с комфортом позаниматься йогой там, или э, побегать на беговой дорожке с потрясающими видами, с панорамными окнами на все. Спускаемся ниже на еще один этаж, и здесь в дальнейшем будет коворкинг. А на сегодняшний день это просто Ребята здесь сидят, разработчики Мы не будем туда заходить, для того, чтобы никого не смущать Но, тем не менее, здесь будут конференц-залы Бизнес-залы И здесь будет также студия коворкинга То есть вы сюда сможете прийти со своим ноутбуком Поработать и за да, какую-то презентацию В принципе, рабочие моменты решить А вот теперь идем в шоу-рум Вот шоу-рум, мы сейчас заходим в него И изначально, как мы только зайдем Смотрите просто какой замок То есть он умный, по отпечатку пальца Все это дело работает, и есть еще кодовый замок И вот это тот самый шоу-рум вы помните, да, я вам показывал рендеры и как это все выглядит действительно вживую. То есть это односпальный тот самый апартамент. Здесь у нас расположилась такая небольшая кухня, барная стойка, два сидячих места для того, чтобы пообедать, позавтракать и так далее. Двухместный диван раскладной, телевизор, который я вам говорил, крутится в разные стороны. То есть, пожалуйста, если вы хотите, можете его повернуть сюда. Если не хотите, можете его смотреть именно в этой части. Уже установлена аудиосистема здесь. То есть двуспальная кровать, там гардеробная, и здесь у нас вот такая часть душевой кабиной с матовыми стеклами, которые, к сожалению, не подключены сейчас, я не смогу вам их показать, но, в общем, когда вы хлопаете дверью, оно так бам и затемняется. И все это еще управляется системой «Умный дом». Сам по себе санузел выглядит вот так Отделка действительно хорошая То есть много именно таких вот прям больших плит И вот выходим с вами на балкон Алюминиевые окна, это все вот так вот у нас распахивается То есть в разные стороны, пожалуйста Терраса ваша собственная И есть вот это вот дополнительное место Вы либо здесь делаете какую-то кладовку Либо устанавливаете сюда какую-то стиральную машину даже эта штука уже есть. Но по дизайну, вот помните, да, я вам показывал рендеры. Здесь вообще ничем не отличается. Не хватает, конечно, некоторых моментов. Там табуреток, например, вот здесь вот так же не хватает. Но, тем не менее, шоу-рум полностью повторяет трендеры, которые вообще есть. И самое главное, что это все сдается с мебелью, с техникой, и вы можете этим пользоваться. На сегодняшний день вообще однокомнатные апартаменты стоят от 175 тысяч долларов. Есть расстрочка, как я уже вам говорил, до сентября. И вот так, такой апартамент вы, например, покупаете, то вы получаете 11-15% годовой доходности от сдачи в аренду. Про сдачу в аренду мы тоже говорили, то есть вы можете либо самостоятельно это сдавать, либо вы можете это сдавать через управляющую компанию, без каких либо заморочек, и в дальнейшем просто будете получать доход. Мне кажется, что это интереснее. В общем, это был конкретно однокомнатный апартамент. Предлагаю просто пойти показать вам, как выглядит в размере двушка. Она, конечно, недоделанная, там ничего нет, Шоу-рум только этот, но хотя бы размер и концепция будет ясна. Она соседняя, пойдемте. Ребята, значит, здесь делают электрику, и это как раз показывает вам, что работы активно ведутся. И это вот как раз-таки двухкомнатный апартамент. С большой вот такой вот кухней-гостиной. То есть здесь у вас устанавливается кухня. Она уже будет... Диван находится в этой части. Здесь телевизор. И с этой стороны у нас одна спальня. Она, кстати, тоже сейчас монтируется с собственной душевой кабиной, с гардеробной и с выходом на террасу. И в другой стороне у нас находится точно такая же еще одна спальня. Вот такого размера. Вот, кстати, у нас и есть понимание, как будет... Выглядит стекло, когда оно будет матовое. То есть, вот оно сейчас включено. Потом вы отключаете, и оно становится полностью прозрачным для того, чтобы никого не смущать. И все это то же самое управляется системой «Умный дом». То есть, здесь можно будет включить кондиционер, посмотреть плиту, закрыть дверь. Там. Ну, в общем, светом управлять стеклами вот этими. То есть, всем чем угодно, пожалуйста, вы можете управлять на сегодняшний день. И мы сейчас с вами оказались на самом первом этаже. Именно здесь будет находиться лобби. Оно уже такое, более-менее готово. Ну, по крайней мере, плитка лежит. Ребята устанавливают стекла. Здесь будет основной вход в само здание. Такой стилобат для подъезда. И здесь вот будут приветливые ребята на ресепшене там. Здесь будут какие-то удобные штуки для того, чтобы посидеть. И здесь будет происходить само заселение. Пока, к сожалению, мы видим то, что видим. Но в дальнейшем будет красиво и замечательно. Самое главное, что мы видим здесь что работы ведутся и что только раз, два, три, четыре, пять, шесть человек устанавливают одно стекло и раз, два, три человек, четыре а, смотря как это стекло устанавливается вон значит человек махает, вам привет передает. Мы, значит, с вами вернулись в уже готовый апартамент для того, чтобы подытожить весь видос, и вы поняли, насколько это интересно. Во-первых, на мой взгляд, действительно интересно, что вы сразу получаете готовый апартамент без заморочек с ребятами, которые уже много чем управляли, и дадут вам действительно хорошую доходность. То есть, они не говорят, что мы там 20% вам нарисуем и так далее. То есть, все по-честному. 11 в первый год, 15 в третий год, и дальше, значит, это все будет нарастать. Если не хотите, можете использовать это самостоятельно, хотите, это все можете использовать в аренду. Это, кстати, тоже большой плюс, потому что здесь вот ну, я вам уже говорил, да, что очень много апартаментов, которые сдаются в эксплуатацию, и ты либо их используешь как бизнес, либо ты их используешь как самостоятельное проживание. Здесь, пожалуйста, вам дают выбирать. Это редкость на самом деле вообще. То есть, ну, если вы живете в этой квартире, в апартаменте, точнее там полгода, естественно, но ну, 11% вы никаких не получите. Если вы ее сдаете, то, конечно, тогда получаете. И это большой плюс. То есть вам здесь никто каких-то четких рамок не ставит. Еще большой плюс то, что это туристическое место, что оно действительно наполнено различной инфраструктурой, и не нужно здесь ничего придумывать. То есть все уже есть. Ну, вот мы с вами только что были на пляже, и это только один из... Огромное количество ресторанов, и я сейчас, кстати, после видео поеду поем русской кухне. он здесь тоже близко, 6 минут, по-моему, ехать, ну, в общем, совсем все недалеко, и все есть рядом. То есть это точно будет сдаваться, это точно будет востребовано, и те цифры, которые сейчас дают, они абсолютно понятны. И вот что, например, мне больше всего нравится, то что картинка соответствует действительности. То есть изначально как нарисовали, потом это все оплатили, и да, как бы мы сейчас говорим с вами про шоурум, да, что здесь вот все поставили, но мы только что заходили с вами в двухкомнатную квартиру, они, кстати, начинаются от 270 тысяч долларов, вот, это от 175, и там все то же самое, там просто не хватает каких-то моментов интерьера, но по качеству стройки, по всему остальному кровати, то есть они точно такие же там и стоят. То есть никто никого не обманывает, пожалуйста, вы можете это эксплуатировать. Вот, на мой взгляд, объект интересен, его есть смысл рассмотреть для пассивного дохода, либо как собственное проживание. И в некоторых моментах это даже будет лучше и дешевле, чем вилла. Потому что кому-то эти виллы нравятся, кому-то не нравятся, это сугубо вкусовщина. Но, тем не менее, здесь вот пока еще однушки есть, их можно приобрести. И вы можете это сделать. И для того, чтобы это сделать, то нужно обратиться по ссылкам, которые указаны внизу в описании к этому видео. Мы с вами созвонимся, обо всем поговорим, подключим, значит, к диалогу застройщика. Он тоже вам это все расскажет. И волкам, если понравится приобретете, если найдете какие-то подводные камни, которые вас не устроят, но ну, вас никто не тянет. Поэтому, пожалуйста, если интересно, ссылки внизу. Консультируйтесь с вами был я Макс Репьев. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.